Всем привет! Мы начинаем мастер-класс по шитью детских тапочек. Итак, для того, чтобы нам начать шить тапочки, мы сначала снимем мерочки. И начнем мы это делать с определения размера стопы ребенка. Мы обводим ее, довольно-таки произвольно, это не принципиально. Главное, чтобы определиться, где пяточка, носочек, вот по ширине. Мы обвели нашу ножку. Вот такой вот оригинальный рисунок у нас вышел. И теперь нам нужно снять мерки для того, чтобы построить верх этих тапочек. Нам нужно три мерки: первая мерка это длина от сустава до пола через верхний пальчик, через верхний, через большой пальчик. Ладно, с кем не бывает? Оговорочки. Так, здесь у нас получается 16 сантиметров. От сустава до пола 16 сантиметров длина. Вторая мерка. Ширина. Возле сустава от пола до пола 16 сантиметров. Ширина. И третья мерочка. Это у нас окружность нашей ступни. 17 сантиметров. Ступни. вот это наши мерки и мы с них сейчас начнем построение так теперь мы обведем нашу ступню и для детей мы не будем делать правую и левую ступню мы будем делать одного размера то есть вот она ширина ножки правый и левый тапочек, мы будем делать один, на левую и на правую. чтобы ребенок не путался, какой носочек у него, носочек тапочек, левый, какой, правый, вырезаем ступню, мы вырезали нашу подошву, теперь мы ее Условно, ну, не условно можно просто обведем для того, чтобы выкроить верхнюю часть нашего тапочка носочка так. Длина у нас 16 сантиметров. 16 сантиметров длина пальчика и ширина у нас тоже 16. Для тех, кто быстро сообразить, может берем подсказка такая 16 сантиметров сантиметровую ленту берем. 8 сантиметров. 8 сантиметров влево и вправо. Затем произвольные мягкие линии чертим. Вот это у нас верхняя часть. Затем у нас эти линии продолжаются. И нам осталось окружность стопы определиться. Так, теперь нам нужно с вами определить окружность сустава. Окружность сустава у нас 17 сантиметров. Так, определимся с высотой. Тапочка сделаем высоту от пола по ступне 4 сантиметра, с другой стороны тоже 4. И главные линии, которые проходят у нас. Эти точки окружность ступни у нас 17 сантиметров это будет сгибаем пополам это восемь с половиной сантиметров влево и вправо восемь с половиной сантиметров чтобы у нас вот эта произвольная линия была 17 сантиметров Примерно делаем эти разметки. Вот так. Это будет лишнее. Я люблю рисовать сразу несколькими ручками. Вот итого того у нас получилась верхняя часть ручка. Вырезаем. Вот у нас две части, нижняя часть тапочка и верхняя часть тапочка. Они будут одинаковые, как левые, так и правые. То есть мы сделали, чтобы ребенок не путался, одевал быстро свои любимые тапочки. Вот у нас, посмотрите, что получилось. Вот так оно будет пришиваться, нижняя часть, с верхней соединяться. А здесь по окружности ступни мы пришьем трикотажную резинку. Ну, либо они в магазине сейчас, в любом количестве, продаются. Мы сделали проще. Нашли у нас старые колготки. И даже из них сделаем замечательную резинку, которая хорошо ляжет и он будет с удовольствием это носить. Детские тапочки мы будем из флиса и подкладочный, подкладочный материал, который прошит с как бы синтепоном. Это будет сверху, это будет внутри ткани идти, чтобы удобно и комфортно было ножки. И еще хочу э, подошву сшить э, джинсами прошить. То есть можно взять любые старые джинсы, выкраиваю по, по стельки нужного размера на подошву. И все это вместе пришиваю. Будет удобно ребенку ходить, так как я считаю, что вот с этой тканью, наверное, будет все-таки скользко, ребенок может подскользнуться и упасть безопасности. Так, раскраиваем. Мы теперь внутренняя часть из этого голубого флиса и наружную тапочки вот из такой ткани. Приступаем к раскрою. Так, на изнаночной стороне выкраиваем две таких детали. У меня удобный такой карандаш, все перепробовала, никакие мне больше не нравятся Мелкие. одни колются, другие сыпятся бесконечно, все ломается, в итоге убытков больше чем работы. Довольно таки ровный красивый рисунок получился. И для того, чтобы мы с вами как можно меньше ткани использовали, то есть учимся раскладывать наши детали на ткани красиво, ровно и как можно меньше ее, чтобы у было, которые идут на выброс. Вот таких две детали левую и правую ножку это будет внутри тапочка вырезаем ну раз мы уж решили что у нас не будет левой и правой ноги то нужно сложить это пополам в принципе она у меня так и получилась вот немножко отрезала лишнее раскладываем на ткани нашу бумажную деталь и также вводим ее с мелком Оставляем на швы так, так, убираем и вырезаем, оставляя здесь сзади припуски на швы. Больше они нам как бы нигде здесь и не нужны. Тапочки у нас ткань тянется. Ну, вот на той мы и сделаем припуски на швы, а здесь на флисе это не обязательно. Ну, это мое мнение, потому что ткань уж слишком такая эластичная, во все стороны свободно тянется. Сразу рисуем подошву на осколках джинсов шестивых штаней рисуем режем не жалеем не знаю как ниже сразу вырезаю две одинаковые. сразу вот он двойная штанина сразу так оптом вырезать и буду Теперь вот из вот этих там будем выкраивать полностью два носочка. Также будем делать их в душе. Рисуем и не забываем еще о том, Нужно сделать прибавки на швы, как. эта ткань у нас уже она не тянется. И если вы забудете сделать припуски, то я думаю тапочки могут быть вам маловаты. Вот. Здесь, конечно, вот, вот мелок придется вот, вот, буквально промазывать вот ткань. Вот, вот, конечно, немножко видно. Видно, но не очень, да? Вот плохо, конечно, рисовать на такой ткани. Ну что делать? То, что получилось? еще пока уберем Вот смотрите, тем мелом очень сложно было мне оставлять следы на такой ткани. Мел просто отпрыгивал от нее. И даже то, что пальцем сверху проводила, ну ничего не помогало найти следов контуров было невозможно на ткани. Вот взяла вот такой умел и пробую теперь. И, ну вот он, конечно, лучше справляется на этой ткани с этой задачей, чем тут у меня карандаш. что у нас получилось две вот таких части это верх тапочек две подошвы еще раз две подошвы так это уже которые будут пришиты вот на это но ну, я так придумала вы можете делать как вам угодно и это внутренние тапочки из спица вот верхняя часть и нижняя часть и так у тапочек вот эту вот боковую часть вот у этой верхушечки вот эту боковую часть сшиваем вот мы сшили наши верхние части соединили их. здесь дальше мы будем их теперь соединять вот лицевая с лицевой почему я буду делать лицевая с лицевой и швы все у меня будут находиться снаружи так как этот тапочек внутренний и мне нужно чтобы внутри в нем. Швов не было. Они бы все были у меня здесь, с этой стороны, снаружи. И закроется это все верхним слоем другого тапочка. Сейчас прикладываем мы сейчас вот верхнюю сторону тапочка примерно вот ну, с серединой. И пойдем пришивать по краю. И с этой стороны если вы не уверены в чем-то, можете, конечно, приколоть это все на иголочки-булавочки. И вот эта часть лицевая, где у нас пальчики, здесь придется немножко присборить совсем чуть-чуть, Вот буквально вот по этому месту. Потому что здесь у нас пошло пошире, чтобы комфортно было пальчики же здесь у нас наверх. И поэтому для комфорта пальчиков здесь придется ткань присборить, не забываем. Ну вот у нас мы сшили их вот такие вот тапы. Вот это будет внутренняя сторона. Так, вот они Так, джинсовую ткань я решила сделать следующим образом. Я ее сейчас зигзагом по кругу пройду, и вот к этой подошве я ее пристрочу прямой строчкой. Теперь, чтобы мне дальше удобнее было с этим работать, это у нас будет подошва-тапочка. Я сейчас вот эту джинсовую ткань я ее прямой строчкой пришью к этой подошве и буду работать дальше. Ну вот у нас мы пришили эту подошву. Теперь будем соединять верхнюю часть с нижней частью тапочка. Но нам уже теперь нужно соединить это для начала лицевую Лицевой, а да, сначала боковой швы сшиваем, а потом уже соединяем лицевая с лицевой, чтобы у нас все швы оказались снаружи. То есть они будут внутри тапочка. Ну, вот смотрите, соединили мы лицевую сторону с лицевой. Вот шов у нас здесь будет внутри. Тапочка так получится. Вот глядите на эту модель. То есть, вот она. Джинсовая сторона, которая у нас будет по полу, вот шов здесь внутри, тапочка. Все, в принципе, красиво цифризованно. Выворачиваем. Вот эти складки, заложенные на пальчиках, вот они, подъем, к высоту пальчика и сформировали. Все отлично! Далее мы с вами берем эти детали и вставляем их в тапочки в друг друга и получится здесь у нас тоже нет швов швы все останутся внутри и они никаким образом не помешают ножка ребенка тапочки будут ну очень теплые и еще очень мягкие Так, вот они, наши тапочки. Мы померили на ребенка, и у нас не сошлось. Вот эта вот окружность, ее было то, что мы измерили, выкроили, недостаточно. Поэтому мы немного увеличили вот этот вот вход в тапочек. Вот наши колгутки. Определяем нужную высоту резинки. И отрезаем. Вот они делаем такие заготовки, все и пришиваем их э, в тапочку, то есть вот так вот соединяем, делаем одну резинку. растягиваю эту резиночку и ну, у меня нет верлока, поэтому я зигзагом буду пришивать обрабатываю захватываю все три части резинку верхнюю часть тапочка внутреннюю часть и все это вместе по краю прошью Ну вот, посмотрите, друзья, что у нас с вами получилось. Вот такие вот замечательные этапы. Теплые внутри. С таким вот теплым подкладом. И сейчас мы их примерим на ребенка.